Всем привет, ребят! С вами Дядюшка Тех Шоу! И сегодня у нас невероятно крутая подборка машин для детей, от которых ты точно офигеешь! Ну все, хватай вкусняшки, жмякай лайк и мы начинаем! А вот единственный в своем роде и должно быть самый маленький автомобиль, который вы когда-либо видели. Это копия спортивного автомобиля Plymouth Superbird, выпускавшегося в США в 70-х годах. Размер модели чуть больше метра, и управлять авто можно лишь в положении полулежа. Это полностью ручная работа. Корпус машины сделан из стеклоткани, на нее установлен двигатель от всемирно известного производителя Bricks and Stratton мощностью 8 лошадиных сил. А процесс выхода из машинки сравним разве что с популярным клоунским трюком, где из маленькой машинки вылазят дюжины циркачей. Tesla Model S. Недавно Radio Flyer презентовала детский автомобиль, созданный по мотивам седана Tesla Model S. Машина стоит 499 долларов и представляет собой миниатюрную копию одноименного автомобиля. Как и оригинал, детскую версию можно заказать с аккумуляторами разной емкости – 140 или 190 ватт-часов, плюс 50 долларов к цене. У автомобиля есть передние и задние передачи, рабочие фары, багажник, аудиопроигрыватель и три варианта окраски кузова – красный, темно-синий и серебристый. Родителям доступны скоростные ограничения на отметках 4,8 километров в час или 9,6. Если начальная версия стоит от 499 долларов, то наиболее укомплектованный вариант обойдется уже в 804 доллара. Машина предназначена для детей в возрасте от 3 до 8 лет и весом до 37 килограммов. Этот «Мустанг Джуниор» является компактной копией своего одноименного сородича. Но это вовсе не авто для детской аудитории, а настоящая машина с газовым двигателем под капотом. Автомобиль оснащен работающими фарами, задним фонарем и стоп-сигналами, имеет заднюю передачу. И, как и в жизни, даже маленькая копия американского автопрома стоит совсем недешево. Jimboats. Пока одни производители активно работают над созданием детского наземного транспорта, другие создают устройства, с помощью которых можно передвигаться по воде. Перед вами электрический моторный катер Джим Jimboats, предназначенный для детей. Его вес – 75 килограмм. Длина при этом составляет 2 метра. Это оптимальный размер, чтобы лодку можно было уместить, допустим, в кузов пикапа. Максимальная скорость, которую способен развивать катер – 10 километров в час. Примечательно, что детский электрический транспорт появился довольно давно. Детский электрический водный транспорт Транспорт является же относительной новинкой на рынке. Джимбоутс – это одна из первых существующих серий. На данный момент стоимость довольно высока. За катер придется отдать около 4 тысяч долларов. Так как это электрический транспорт, время плавания ограничено и составляет 4 часа. Уместиться в катер могут и взрослые, однако они должны быть миниатюрными. Максимальный вес, который способен выдержать катер – это 70 килограмм. бугати Верон в Казахстане тюнинговая компания представила детский Bugatti Veyron. Этот автомобиль почти в полтора раза по размерам уступает оригиналу. Его кузов выполнен из стеклопластика, а салон рассчитан на детей. Комфортнее всего миниатюрная модель покажется детям с ростом 120-160 сантиметров. Создатели учли как все нюансы внешнего вида автомобиля, так и его салона, но главной его особенностью является полностью ручное изготовление каждой детали детской модели. На эту работу у создателей ушло более полутора лет. К тому же стоит отметить, что в этом автомобиле учтены даже технические особенности настоящего Bugatti Veyron. Его подъемные двери и выдвигающийся спойлер. Также в салоне присутствует сенсорный экран и прочие элементы, присущие настоящему автомобилю. Power Wheels Boomerang. Эта машина будет отличным подарком для детей, которые любят гонки. Power Wheels Boomerang это трехколесный электрический электрокар, созданный компанией игрушек Fisher Price. Электрокар разгоняется до 9 км в час и может передвигаться по пешеходным дорожкам, траве и даже неровному грунту. Он предназначен для детей в возрасте от 5 до 10 лет с максимальным весом 50 кг. Эрл Smart Car это умный электрический карт для детей. Он был создан компанией Active Motors. Особенностью данной машины является умная система безопасности, которая обеспечивает легкую и безопасную езду на дороге. Ультразвуковые сенсоры, расположенные на передней панели машины, распознают и оповещают водителя о приближающемся препятствии и возможности столкновения с объектом. Все это приводит к автоматической блокировке электромобиля и его остановке. Через специальное приложение на своем телефоне взрослые могут устанавливать область территории, по которой карт может передвигаться, и естественно максимальную скорость до 19 км в час. Дополнительно карту можно приобрести шлем и перчатки. Стоимость карта начинается от 1000 долларов, а дополнительная комплектация обойдется в 200 долларов. Razer Dirt Quad позволит ребенку исследовать окрестности и откроет неограниченный простор для приключений. Он прочный, надежный, устойчивый, а самое главное, представляет собой настоящий внедорожник, которому не страшны даже самые сложные поверхности. Игрушка предназначена для детей от 8 лет. При весе 40 кг Razer Dirt Quad рассчитан на ездака весом до 54 кг. Полная зарядка батареи занимает 12 часов, после чего по самым крутым поверхностям можно ездить на протяжении 40 минут. Стоимость Dirt Quad от компании Razer составляет 400 долларов. Mini Truck Kids – реалистичная компания 18-колесного американского тягача – действительно работает. Этот грузовик оборудован настоящим двигателем внутреннего сгорания. В проекте скопирована конструкция подвески, седельно-сцепного устройства и полуприцепа от взрослого грузовика Freightliner. Установлены 12 10-дюймовых колес. Таким образом, автопоезд полностью работоспособен. Высочайший уровень деталировки повторяет даже топливные баки, выхлопные трубы и козырек над лобовым стеклом. Заряженный Chevrolet Nova даже в миниатюре рвется старта. Самодельная копия автомобиля оснащена спортивным двигателем, имеет 5 передач и задний ход, а объем двигателя у этой крохи 250 кубических сантиметров. Машинка может удивить не только своим стартом, но и звуком. Лэнд Спида. Игрушка, которую вы видите на экране, придется по вкусу всем, даже самым маленьким поклонникам вселенной Звездных войн. Компания Radio Flyer предлагает приобрести для ребенка Лэнд Спида, который внешним видом практически полностью повторяет легендарный корабль, на котором катался Люк Скайуокер. Стоимость этого детского транспортного средства составляет 200 долларов. Оно предназначено для детей в возрасте от 4 лет. Лэнд Спида смоделирован так, чтобы внутри поместилось два ребенка. Главное, чтобы их суммарный вес не превышал 60 килограмм. Он передвигается со скоростью от 3 до 8 км в час. К примечательным особенностям можно отнести приборную панель, горящую яркими огнями, а также способность корабля издавать звуки из фильма. Ламборгини Мурчелага. Масштабная копия Ламборгини Мурчелага выполнена довольно точно, но пропорции все же смещены в сторону функциональности и учитывают расположение основных узлов. Под капотом детского суперкара установили 50-кубовый двухтактный двигатель от скутера. Трансмиссия доработана и добавлена задняя передача. На всех четырех колесах установлены гидравлические дисковые тормоза, но скорее всего они бутафорские. Стоит отдать должное дизайнеру и конструктору этого проекта. Мини автомобиль сохранил основные черты Ламборгини, проработанный салон со спортивными сиденьями, и он может как минимум самостоятельно передвигаться, хотя конструкция максимально упрощена. А как вам эта самодельная Audi с двигателем в 6 лошадиных сил? Немало времени и труда ушло на создание знаменитого прототипа в миниатюре, и как мы видим, создатель полностью доволен своим творением. На машине даже есть номерной знак, а то, что это кабриолет, и так всем понятно. Go Boeing. Детский электрический карт от компании Big Toys по функциональности практически не уступает настоящему. 48-вольтный бесщеточный электродвигатель мощностью в 1000 Вт питается от литий-ионного аккумулятора. Заряда хватает на 2,8 часа непрерывной работы. Мотор может быть настроен на три скоростных режима – 7, 15 или 20 миль в час. Для этого достаточно повернуть родительский ключ зажигания в соответствующее положение. Крутящий момент передается цепью на заднюю цельную неразрезную ось. Задний мост оборудован вентилируемым дисковым тормозом. Один диск, жестко закрепленный на оси, работает сразу на два колеса. Внешний диаметр колес 13 дюймов, что позволяет электрокару передвигаться как по асфальту, так и по грунтовым дорогам. Не только General Motors собирает на своих заводах Chevrolet Corvette. Уменьшенная копия спорткара может быть собрана талантливым энтузиастом в собственном гараже. Маленький Chevrolet Car с установленным на нее двигателем на 6 лошадиных сил на ура справляется со своей задачей. Автофабрика Type 01. Великолепная стилизация, выполненная в духе мотоциклов эндура 70-х годов 20 -го века. Собирается английской мастерской автофабрика. Минибайк Type 01 собран на основе итальянского 50-кубового двухтактного двигателя Марини. Несмотря на уменьшенные пропорции, минибайк остается полноценным мотоциклом, подготовленным к внедорожным приключениям. Десятидюймовые колеса с полноценной кроссовой резиной, оригинальные задние амортизаторы и конструкция передней вилки ничем не уступают по сложности и функционалу взрослым Мотоциклом. Для Type-01 был разработан специальный глушитель с настройкой по звуку, как в классических эндуро, а его свисток спрятан под сиденье, Поскольку мотоцикл не предназначен для использования на дорогах общего пользования, его избавили от лишних проводов, освещения и приборов, максимально облегчив конструкцию. Ну а на этом, к сожалению, все. Не забывай про лайк и не пропускай новое видео. Всем пока!